Ты проходишь на запад солнца, Ты увидишь вечерний свет, Ты проходишь на запад солнца, И метель заметает след, мимо оков моих бесстрастный, Ты пройдешь в снеговой тишины, Божий праведник мой прекрасный, Свете тихий моей. Я на душу твою не зарюсь, Нерушима твоя стезя, В руку бледную от лапзань Не вобью своего гвоздя. Сдали поклонилась, и под медленным снегом стоя, я пущусь на колени в снег, И во имя Твое святое поцелую вечерний снег, там, где поступ. Пошел в дробовой тиши Свети тихий, святые и Вседержитель моей души М -м -м -м -м. Ты проходишь на запад солнца Ты увидишь вечерний свет Ты проходишь на запад солнца Субтитры сделал